Всем привет в этом видео вы увидите а, два PvP момента где умирают новички а также открытие фиолетового сундука второе убийство новичка так убил еще тренировочная бои с э, профессионалами своего дела еще один отрывок с профессионалом еще мини гайд по убийству босса как... все на Показывал. канал только на этом канале то самые самый интересный момент игре пожалуй начнем у тебя есть пять секунд подписаться на канал Раз, два, три. как вы видите меня смотрит очень мало людей с подпиской поэтому подпишись на канал я прекрасно понимаю что мне нравится смотреть как кто-то бессмысленно бежит в поисках противника в подземельях поэтому я все ускорил в три раза Думаю, это лучше, чем не ускорять. Болотный ветер с дождем усилился ствократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что улюбил наше село подарика. Если понравилась песня, напиши об этом в комментариях и поставь лайк на видео. Блять, вот так вот и выигрываются караб. Понимаете, как люди играют? И иногда попадаются. Это две рандомные игры, которые я записал на самострелах. Подписчик попросил снять биод на самострелы. Так, кто просил показать биод на самострелы? Вот. Убиваешь сразу, как видишь. 92 тысячи принес. 23 миллиона, до сих пор играть не умею. Так, фиолетовый сундук Вот Т6 крапках, думаю там что-то должно быть. 119 тысяч, это хорошо. Дабы не увеличивать хр хронометраж видео, я ускорю в этот момент в половиной раза. Пытаюсь его убить. Трюки из атаки титанов тебе не помогут. Так, убиваю. Соник, блин. Так. Чекайте. Убил. 118 тысяч заработал. Второй бой, первый бой. На да, полху я убью Испанец. Испанец. Так, заканчиваю. Биль, дальше. Так, сейчас поеду с вестниками смерти. Типа ниндзя. Он ниндзя. Я не ниндзя. Он ниндзя. А я убийца. Думаю, на этом хватит. Итак, смотрим бой с uh, убийцей. Какой-то неудачный бой у нас получился. Кстати, вот характеристики нашего убийцы. Дальше будет uh, без uh, убийцы и убийц. Будет просто убийство убийц. Нинди. потому что убийца это я ошибся, извините. знаете за что я извинился? я извинился за тавтологию слишком много раз сказал слово убийца или ниндзя но это не важно важно что я его убиваю дальше гайд убийства боссов на самострелах в. Звуков, этих... Проклятых подземельях. А, как думаете, он меня в конце убьет или нет? Пишите свой ответ в комментариях. Но пишите вот от того, как посмотреть, убил ли он меня в конце или нет. А ссылку на плейлист про я оставлю вот сейчас, вот сверху. Найдите ссылочку. Спасибо за просмотр. Посмотрите мои другие видео О, убил, на этом канале. Упал. Удачи мне.